Подписчики по гостям, я Джетли, и сегодня, наверное, будет мой последний блог о таблетках, которые мне выписывают. Потому что, вроде как, мы уже почти все подобрали. Почти все подобрали, мне даже галапеллидол предлагали есть. Но я его ем на ночь 5, -5. Да. Хорошо засыпается. А не знаю, говорила ли я про Безак, но Безак не... Назначили с циклодоллар, типа, что одно помогало другому. <смех> вот, это, по-моему, нейролептик. Потом мне выписали пантаган и с диалоксиром. Вот тут я не совсем понимаю, что это такое. Но зато я очень хорошо понимаю, что тут у меня есть таблетка с инопорном, о которой говорить не буду, и флоксетин. И они друг друга дополняют. За месяц вот этот вот, который прошел, если честно, это, не знаю, эффект вау. Я теперь могу более слаженно концентрировать свои мысли. Теперь, в принципе, точно понимаю, что я хочу и когда. В общем, в этом я вижу одни плюсы. Те препараты, которые меня вызывали по бочку, их убрали. Тут, может быть, добавят два препарата. И я стану нормальным человеком, представляете? Это, наверное, будет здорово, потому что всю жизнь была изгорема. Вот. И напишите, пожалуйста, в комментариях тему, на которую вы бы хотели, чтобы я сняла видео. Вот. Также не забываем про конкурс. курс Он в группе, Группа... ну, ссылка на группу в описании. Это City of, City of Glass, Четли. Вот. я надеюсь, что у нас не будет, как в прошлый раз, того, что участвовало три человека. Угу, угу. Намекаю, да. Вот, поучаствуйте, ты, поучаствуйте со мной, что ли. Ну, пожалуйста, я хочу с вами взаимодействовать. И всем спасибо за просмотр. Если ты поделишься этим видосиком с друзьями или вынесешь его куда-нибудь к себе на страничку, я буду очень благодарна, сделаю сигнал. Вот. И всем удачи, всем пока!